Люди, владеющие миллионными состояниями, редко обращают внимание на ценники. Они привыкли к роскоши и обожают предметы, которые подчеркивают их состояние и социальный статус. И в нашем обзоре вы узнаете, сколько стоит бикини из бриллиантов, стоимость летающей кровати и причину такого невероятного ценника на обычный унитаз. Итак, 10 самых дорогих вещей в мире, которые доступны лишь очень обеспеченным людям. Secret Circus Jeans, 1,3 миллиона долларов. Эксклюзивные джинсы стоимостью 640 тысяч фунтов стерлингов или полтора миллиона долларов выпустила компания Secret Circus Closen. Джинсы стандартного кроя из обычного черного качественного денима, а дорогими их делают задние карманы с бриллиантовой отделкой. iPhone 6 Supernova Pink Diamond, самый дорогой телефон в мире от эксклюзивной брендовой марки Falcon. Оценивается вещь в рекордном для телефона 95,5 миллиона долларов. Корпус девайса подкрыт 18 каратным желтым золотом, а под логотипом корпорации Apple встроен большой розовый бриллиант. Аналогичная модель, но синим бриллиантом обойдется владельцу в два раза дешевле, всего за 48,5 миллиона долларов. Кроме того, в этой линейке iPhone 6 выпущены модели из платины и розового золота. Ferrari 250 GTO 62 года. Цена варьируется в районе 52 миллионов долларов. Автомобиль, который является одним из всего лишь 39 экземпляров, стал самым дорогим, когда был продан частному коллекционеру Полу Папалардо из штата Коннектикут. Бикини из бриллиантов 30 миллионов долларов. Автором самого дорогого бикини на планете считается талантливый дизайнер нижнего белья Сьюзен Розен. Это украшение состоит из 254 камней различной величины и формы. Общий вес изделия составляет примерно 150 карат. Все камни чистейшей воды, которые прекрасно переливаются под ярким светом. Бикини продемонстрировала в 2006 году известная актриса и супермодель Молли Симс. History Supreme – яхта за 4,8 миллиарда долларов, владелец которой пожелал остаться неизвестным. Была сделана из 100 тысяч килограмм золота, украшена костями динозавра и миниатюрными метеоритами. Бриллиантовый унитаз. Его создали не для того, чтобы миллионеры тешили свое самолюбие на таком туалетном аксессуаре, а во имя истории. Выпуск бриллиантового унитаза ознаменовал столетие появления унитазов. Его цена внушительная – 5 миллионов долларов. Миллионы сверкающих камней влились в это изделие. Конечно, разместить ни в одном приличном доме его не удастся, а вот стать достойным и ярким экспонатом какой-либо выставки или музея он вполне может. Картофель ля этот сорт картошки никогда не станет вторым хлебом для населения. Самый дорогой сорт картофеля. Его цена колеблется в пределах 500-650 евро за килограмм. На вкус плоды сладкие. Они обладают лимонным ароматом и ореховым привкусом. Магнитная летающая кровать. Стоимостью 1,6 миллиона долларов. Создали ее в 2006 году. В составе такое количество магнитов, которая может удерживать в воздухе до 900 килограмм. Она в буквальном смысле парит в воздухе на расстоянии 40 сантиметров от пола. Современный ковер-самолет, точнее кровать-самолет, может улететь, поэтому ее привязывают к полу четырьмя канатами. Правда, влияние такого магнитного поля на человеческий организм пока не исследовали, и очень зря. Акула Демиана Хёрста. Акула мертвая и размещена в аквариуме, заполненном формальдегидом. Это дорогой экспонат, который получил серебряную медаль рейтинга ТОП-10 самых дорогих вещей в мире. Его придумал знаменитый британский художник, представитель современного искусства Дэмиан Хёрст. Стоит это творение 12 миллионов долларов. Своей застывшей акулой убийцы художник попытался показать физическое отсутствие категории смерти сознания живого. Королевские шахматы. Их цена 10 миллионов долларов. Драгоценные шахматы имеют инкрустацию из сотни бриллиантов, как, впрочем, и доска. Изготовлен такой комплект для интеллектуальной игры вручную. В этом процессе принимал участие известный художник и ювелир Маквин. Общий вес бриллиантов, которые были инкрустированы, составляет чуть больше 186 карат. Конечно, доступны такие шахматы далеко не каждому, но полюбоваться ими очень уж приятно. А на этом все. Не забывай оставлять комментарии и подписывайся на канал, чтобы не пропустить познавательное видео. Спасибо за просмотр!